Уважаемые коллеги, не только мой, но и весь мир начинает ощущать, что такое демократический фашин по-американски. Вот сейчас открыли прекрасную выставку о паралимпийцах. Я посмотрел, кто лишил наших удивительных людей, которые преодолели все недуги и стали настоящими спортсменами, решил право участвовать в мировой олимпиаде. Там оказались англичане, американцы, канадцы, австралийцы и один японец. Пять человек взяли на себя ответственность лишить страну и талантливых людей участвовать в этом лучшем мировом спортивном форуме. Я благодарю, что все мы вместе дали возможность провести эти уникальные соревнования в Российской Федерации и поздравляю наших талантливых людей. Благодарю, что они нам показывают всем пример, как честно и мужественно, достойно можно бороться в современном мире. Несмотря на провокации и все эти мерзости текущей жизни, тем не менее, вчера у меня было за последнюю неделю хорошее настроение. Я заметил, что есть три сообщения, которые вселяют уверенность, мы сумеем преодолеть и санкции, и вызовы, и гибридную войну. Ибо впервые сложился союз и контакт России, Китая и Индии, чего мы давно добивались. Президент, который вылетал даже в условиях ковида в Пекине и Дели, сыграл свою огромную роль. Министр иностранных дел это дополнил. Наша партия и левопатриотические силы давно подписали с Компартией Китая меморандум и реализуем его в своей текущей политике. Хочу еще раз подчеркнуть, все 132 страны левопатриотической ориентации активно нас поддерживают по Крыму, Севастополю, по Донбассу в борьбе против нацизма и бандирующей на Украине. Меня порадовали результаты голосования в Сербии и Венгрии. В Сербии Александр Лучевич впервые в первом туре дважды победил на выборах. А ведь когда американцы 78 дней бомбили эту братскую страну, они ломали прежде всего хребет и волю народа. Наш братский сербский народ выдержал и высказал свое желание по-прежнему укреплять связи. Это продемонстрировал и Виктор Орбан в Венгрии. Кстати, ему выкручивали руки в Брюсселе, но он не сломался и не поддался. И особо подчеркиваю, что наши друзья, коммунисты и социалисты, активно выступили в Греции, в Италии, в других странах, когда под давлением американцев те стали гнать оружие на Украину. У нас состоялась очень важная встреча в правительстве. Я бы хотел, чтобы и вы получили те материалы, которые вместе с нашей командой передали премьеру. Я сейчас передам Володину и попросил у Васильева с этим ознакомиться. Здесь наша реальная программа «20 неотложных мер для преображения России». Она поддержку получила и Академии наук и делового сотрудничества. Мы пробировали лучшие свои методики и технологии в народных предприятиях. Я считаю, что это исключительно важно. Одновременно мы представили материал, который связан с мерами по дианификации. Я еще раз прошу вас изучить: это опыт советской страны, который позволил преодолеть фашистские нацистские тенденции во всех странах которые были под пятой гитлеровской Германии. Но суда положил материалы, после выборов 150 человек наших были арестованы, некоторые оштрафованы, некоторые отсидели только за то, что высказали протест против воровских выборов в некоторых регионах. И суда расправка три года. Пытаются захватить совхоз имени Ленина. Ничего из этого не выйдет, но я надеюсь, что наконец вы рассмотрите и дадите нам ответ. Хочу вам подарить сын России. Мы выпустили блестящий альбом о Гагарина. Это накануне Дня космонавтики. Его в полете Гагарина воплотилось все лучшее, что было в нашей тысячелетней истории. Вот сегодня сейчас говорили рассмотреть наш закон. Я считаю, его надо рассматривать немедленно. Почему? Потому что сейчас вышла блестящая работа кристал роста. Предложил мешуственное правительству вместе с вами провести крупные слушания по этой работе. Было 6 этапов экономического преобразования в нашей державе за последние 150 лет. Самым эффективным был этап ленинско-сталинской модернизации 25 лет, средние темпы 13,8%. Повторили это китайцы 10%. И 4 десятых за 25 лет после того, как предложил свои реформы Донсиапин под руководством компартии. Я считаю, что чем раньше мы изучим этот опыт и проведем слушание, тем будет лучше для всех. Мы считаем, что главными приоритетами на сегодня, чтобы успокоить страну, должны быть 5. Давайте вместе примем решение. Коллеги, по внимательной и минимум. развернуться За 13 300 пожалуйста. при нынешних ценах нельзя прожить. Он должен быть 25 тысяч. Это вполне решаемая задача. Регулированные цен. Этот закон предложен Кашиным, Калашникам и Харитоновым. Он лежит у вас на столе. Там 15 ключевых продуктов и лекарства, которые надо принимать немедленно. ЖКХ не более 10% семейного дохода. Это будет в казне больше денег, чем вам представляется. Пенсионная реформа, если отменим завтра-послезавтра, вы успокоите огромные слои населения, которым сегодня очень тяжело живется. И дети, начиная горячее питание до старшеклассников, кончая предложением, которое Астанина подготовила, в ходе трех слушаний. Эти материалы находятся у Мишусина, он дал уже соответствующие поручения. Особое внимание еще раз обращаю на ситуацию на Украине и на Донбассе. Наша команда Тайсаев, Ющенко, Куринный и из, Совет... из «Справедливой России» Ланкратова выезжали, недавно проехали весь Донбасс до Мариуполя, порадовали. Ребята держатся. Солдаты, мужественные офицеры, храбрые и достойно. Все понимают, что надо очистить Украину от нацизма и бандеровщины. Все задают, что... Поручение президента провести демилитаризацию и денацификацию носит исторический характер. Но все понимают, что если мы остановимся и дело будет по-прежнему в руках нацистов, ситуация выйдет еще гораздо хуже. Хочу напомнить, что мы там завершаем сегодня Великую Отечественную войну. Мы не справились с бандеровщиной. После войны 10 лет ее ликвидировали. Погибло 57 тысяч советских солдат и офицеров, сотрудников госбезопасности, работников партийно-комсомольских советских органов. 57 тысяч. Их Хрущев выпустил. Это все выросло, проросло. За 8 лет все учебники пропитаны нацизмом и бандеровщиной. Вы откроете и посмотрите. Мы положили на стол премьеру и сказали, немедленно рассмотрите этот вопрос, потому что если речь идет о самостоятельной республике Донецкой и Луганской, там должны быть прежде всего 6 миллионов полноценных учебников, а не те, которые калечат души и натравливают на русский народ и русскую историю. Украины мы сегодня решаем принципиально важный вопрос. Без решения этих вопросов мы двигаться вперед не сможем. Но в информационно-психологическом плане я иногда поражаюсь. Президент Совета Безопасности, мы все иногласно голосуем, выстраиваем линию, отстаиваем свои интересы, поддерживаем наших товарищей. Смотрю, я не пойму иногда, что комментирует господин Песков, каким образом ведет наш переговорщик. Он должен заниматься переговорами, а не пиаром. Это сложная и ответственная работа. Я не понимаю, почему некоторые наши ребята, которые выполняют эту операцию, не слышат ни российское радио, не видят ни российское телевидение. В информационно-пропагандистском плане это должно быть обеспечено. Кто нам обеспечивал победу на информационном плане? Шолохов, Симонов, Михалков. Мы должны все сделать, привлечь лучшие силы для борьбы с нацизмом и фашизмом. Я считаю, что исключительно важно, исключительно важно, Поддержать сейчас народную дипломатию, ведь у нас много тех, кто там вместе с нами, я их не вижу на экранах, показывают одних и тех же, за которых нет ни одной структуры. У Симоненко в той же Украине в 25 областях были все структуры до самого дальнего района, союз офицеров, женское движение, патриоты-писатели, русский мир и все остальное. Куда это все делать? Это должно быть поддержано всячески. Ну и надо честно освещать. Я послушал Матвичева. Он такую хинею несет, что просто не хочется сегодня здесь воспроизводить это. Добавьте Я минуту. просил Ющенко... Добавьте одну минуту. Я просил Ющенко вынести это на комитет. Народно-патриотические силы, которые возглавляют 56 организаций. Компартия России, которая имеет все свои структуры. В субботу был большой хурал политических сил наших. Три с половиной тысячи участвовал, все без исключения, от Камчатки до Калининграда, от Мурманска до Ставрополя, все поддержали общеполитическую линию за укрепление нашей государственности, справедливости, борьбы с фашизмом и развитие чувства достоинства и патриотизма. Выходит и нам оценки дает, который ничего не понимает, ни в политике и занимается, откровенно говоря, провокаторством. Я прошу администрацию президента рассмотреть, что это за политики, которые комментируют вечером и так далее. Тогда приглашайте наших представителей. Соловьеву полтора года не приглашали Калашников после того, как покритиковал некоторых наших правителей. И здесь должны быть все представлены. Ну и впереди встреча с президентом, отчет правительства. Самое время принять ответственное решение по главным вопросам. Но главный вопрос это забота о народе.